Я шел по Москве, я прогуливался, зашел в подземный переход и встретил очень талантливого музыканта. Что, поехали? Да. Давно ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем, вот сейчас с учителем, я только начал вот серьезно прям... Это это песня, бой, это песня, счастья, это песня о тебе, когда тебя нет. Сам я прошел большой очень путь от э, алкогольной зависимости до полного, ну, не буду говорить полного пафосно полного выздоровления, наверное, нет. Остались все привычки алкоголика. Не скажи. Командир, те чего? Да, либо... либо клони, либо отходи. Мне кажется, не стоит просто вот так впустую пропивать свою жизнь. И чума, век от века, ведь каждый в свои клетки о свободе В дороге серые, сырое, бессердечности жестокой. А также он вот поэт уличный, а зовут его также же, меня, Евгений. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Меня не стану, я буду петь голосами. Свои детей голосами. Меня зовут Сергей Валерьевич, это самое над Джеким Этот самый канал. Да. Подписывайтесь, все будет хорошо, все будет отлично. И лгай, с тобой хоть теперь с тобой хоть куда Опять забывай, и сердце пошла, Но это не сердце, это душа О чем не болей, о чем говори, когда тебя нет Ожуршаться а в небо в воле Это песня о любви и Это песня счастье. эта песня о тебе, когда тебя нет, надушаться в небом будет, эта песня о любви или боли, эта песня льбищесть, эта песня о тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Когда тебя нет. Нет, когда тебя нет, когда тебя нет, здесь падает все, будто никак не случится не все, се рейсы на югомины давают дышим, подагнуть. А то поселжи, давай поспеши, а то поглянем, а то не поймем, как ползет давно сгасший федушек. Напишаться в небо, Воль, это песня о любви, Воль, это песня о любви и счастья, это песня теперь, когда тебя Напишаться это песня о любви боль, это песня любви и Песня тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя не меня зовут Жеков подписывайтесь на канал Жека, только не на мой а на другого Жеки вот. а ну, подписывайтесь на канал сумасшедшей кухни я сейчас исполню свою песню вот. познакомились вот с Жеками снимаю переход оказался блогер с вами канал Жека. Сегодня я шел по Москве. Я прогуливался Зашел в подземный переход встретил очень талантливого музыканта, также поэт уличный. Зовут его также а для меня, Евгений. Никнейм, может какой-нибудь. Ну, раньше называли Евгений Настоящий. Но вообще фамилия у меня, как всегда, не московский. Друзья, давайте послушаем его творчество. Садиться, ладно, попробуем выше. Сейчас. Давай его на тебе. Можно оставить? Да, оставим. конечно. Подожди, прищепка вот здесь. Да, да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, Дорогая, да. Дорогая, Я свои песни попою тогда. Песня называется Клетка. Увидишь зеркала и стены, дым спальсит из каждого дома. Есть. Не хватает лома дерева, пустила ветки, ведь каждый в своей клетке Размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогай меня, Я на взводе. Завтра сделаю гвозди. А потом заколоти доски, Что останется преть до носки. Мир чума век от века, Ведь каждый в своей клетке Размышляет о свободе, Которая бывает редко, Не трогай меня, я на взводе. Сколько теперь будем мы, А того время быть целью, Мир, коварная сетка, ведь каждый в своей клетке Размышляет о свободе, которая бывает редко. Не трогай меня, я на своде. У нас не осталось правды, Господи, Сколько фальшистов за грабовым маршем, у них бомба, мы в ответ Ведь каждый в своей клетке Размышляет о свободе Которая бывает редко, не и меня Я на взводе Песня называется "Фантом". Жень, скажи, Жень, скажи, что с твоего репертуара это твои личные да, песни? А, вот вот Нет, это, вот это, это не не бай. до, до, до этого а сейчас была моя песня. "Кретка". Э, это песня кавит на песню фантом чишекомпании. А которая будет? Да, да. Которая будет. А да, будет Go 6, 7, Друзья, это был Евгений. А, на мой взгляд, это очень талантливый музыкант. А, сейчас очень много талантливых музыкантов, которые не светятся по ТВ, а их можно встретить в подземных переходах, на станции в метро, а, где-то еще в городе. А, ну, в клубах, думаю, начнут Киев тоже играет, да? Вот. Я шел, услышал песню Баста, исполняет, как песня называется? Сансара. Сансара, да. И я не смог просто пройти мимо, я любил этого музыканта. Это очень круто, я очень рад. Готово. Блин, всегда, пожалуйста, все, я погнал. У все, я, у меня уже все, у меня просто сел вот эта вот А ты и так без нее всегда. Народ, подписывайтесь на канал Евгения. Жень, как у тебя канал называется? Сумасшедшая кухня. Сумасшедшая. Подписывайтесь на канал Сумасшедшая кухня, ставьте лайки, комментарии. Ссылочка на этот канал будет под этим видосом в описании к ролику. Что ты Ну, а скажи людям, а с какого ты города, сколько тебе лет, если это не секрет? А, мне 30 лет, с города я Москва. Ну вообще родом я из Москвы, находился в Москве, живу на сходе, это вот ренегатское направление. Ну, как то так? А давно ты на гитаре играешь? Давно вообще вот играешь в переходах? А, вообще на самом деле да, давно э, играю в переходе. И как бы пока эта деятельность. Пока это деятельность кормит, вот, как бы пока я не вижу каких-то там, ну, сейчас просто много навязано, да, вот, то есть шаблоны такие, что надо работать, надо идти на работу, чтобы зарабатывать деньги. Но здесь, как бы, тоже, можно сказать, работа, потому что все-таки, как бы, я трачу на это время, трачу на это силу, энергию, вот, когда то срываю там, голос, там, э, вот. ну, разные бывают, как по моменты, вот. э, И, в принципе, ну, нормально чувствую себя, то есть, я считаю, что это как-то... Это там не попрошайничество, ни у кого не попрошу, кто пожертвовал там сколько, кто и пожертвовал. То есть у кого там не попрошу. Многие просто, ну нас вот и сложно как бы попрошайкам бы, при, при, приравнивать. Вот пытались, пытались это сделать, но как бы ничего, собственно говоря, не получилось. Потому что по большому счету мы, мы лучший музыкант, мы не попрошай. Женя, давно ты играешь на гитаре, сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем, вот сейчас с учителем, я только начал вот серьезно прям осваивать сам инструмент, есть, чтобы, ну, чтобы подматореть в своем деле, чтобы действительно. Ну, я просто выбрал эту нишу, и я понимаю, что ну, мне надо катить по ней, ну и идти. Потому что как бы. Нужно заниматься То есть Раньше мне хватало 2-3 аккорда И я как-то нормально себя чувствую А сейчас я понимаю, что все равно Только трудом Только с трудом можно чего-то добиться То есть даже игра на гитаре Это очень сложный инструмент На самом деле То есть э, Научиться на нем играть не, Как бы Не но и не просто, потому что здесь нужно уделять очень много времени, то есть, ну, 2-4 часа, но вот, минимум в день. Иногда ребята, там, я, я слышал, там, по 8-9 по часов играют в день тех нарабатывать, вот, и нужно относиться, к, ну, как к своему делу, вот, потому что... Я даже скажу так, что и праведнику, и грешнику солнце светит одинаково, да, то есть это моя скромная, можно сказать, работа, и я, в принципе, как бы не жалею, ну, то, что я здесь. <сёк _> Многие там, типа, говорят то, что вот, там, в переходах, там, ну, блин, ну, пока так, что сделать, ну, да, в Жека, да, а, а что за инструмент у тебя? Может, многим будет интересно. Этот инструмент, короче, это Fender, Mustang. Здесь как порта, комбейна, синглы и... Сингл и... Это, как как Склавы короче. Ну, короче, здесь... Такая сборка, как у кого-то Сингл и хамбекер. Хамбакер. Вот. И. Она японская, не американец, японец, но тоже хорошо достаточно звучит. А, вот. То есть я... это еще я, я приобрел радиосистему, то есть, чтобы в шнура не путаться. Вот да, у тебя внизу какой-то корпус что-то такое вот усилитель вот да? но ну, вот это усилитель как бы да вот эти штуки это радиосистема то есть они это беспроводная радиосистема то есть я как бы его включаю здесь вот включаю они вот так вот включаются и на гитаре и вот и звук ищут и сейчас они сконнектится вот зеленый все чтобы ну, пожелать э, всем подписчикам никогда не сдаваться, идти за своей мечтой, идти путем своего сердца. Ведь э, проще и лучше дороги не бывает, на самом деле. Это вы узнаете в конце пути, мне кажется. вот Ну и, собственно говоря, э, хочется сказать, что сам я прошел большой очень путь от алкогольной зависимости до полного ну не буду говорить полного пафосно полного выздоровления наверное нет, остались все привычки алкоголика остались все какие-то ну вот эти вот старые какие-то обиды может быть где-то на дне вот. но тем не менее продолжаю жить, радоваться каждому дню, который прожил и желаю всем в принципе делать то же самое, ну и конечно забить на допинг, потому что любой допинг э, он программирует на быструю смерть или на медленную смерть. то есть это можно сказать как механизм замедленного действия, то есть сначала ты принимаешь допинг, э, это э, это прирастает в систему, ты э, уже систематизированно принимаешь допинг, э, и в конечном итоге гроб. Вот, поэтому жизнь она, она не стоит вот так вот просто вот взять и браскать. Мне кажется, многие за жизнь борются э, и э, мне кажется не стоит. Просто так впустую пропивать пропевать свою жизнь. Стоит задуматься насчет этого и сделать выводы. Жить дальше, жить правильно, жить честно. Жить по совести, жить по сердцу. Нет, все. В 2014 году выпустил книгу стихов «Сердце поэта». Вот, провел хорошую презентацию, но это было давно это был 2013 году вот. с тех пор очень много изменилось то есть тогда я еще выпивал алкоголь а после 2014 году в 2016 и даже в 2017 в 2016 году я попал в реабилитацию, в реабилитационный центр, который полностью изменил мое представление о зависимости. И сейчас я не пью уже четыре года. Да. Ну, почти четыре года. Три, там, в большом, почти четыре года. И, на самом деле, желаю всем Вести здоровый образ жизни, потому что жизнь-то она на самом деле не маленка. нам кажется, что с утра, с утра встал, там работа, какие-то планы, заснул, опять встал, опять планы, и вот так вот постоянно вот этот круг замкнутый, и в конце концов это все закончится, вот. И главное, наверное, сохранить вот эту духовность в себе, вот в себе вот сохранить вот этот божественный свет как смысл вообще бытия. То есть мы живем не просто так для того, чтобы там есть спать и гадать, а мы живем, наверное, для того, чтобы внести в этот мир какой-то свой смысл, какой-то свой порядок вещей. Вот, и поделиться своим добрым сердцем, своим душой от людей, с народом. Я это делаю с помощью музыки, делаю с помощью стихов. Вот, я хотел бы Жеке прочитать стихотворение Который недавно написал. Нет, лучше для всех э, зрителей. Э, mm -hmm. Лучше для всех зрителей. Да, для, для вас, э, для всех зрителей, для всех подписчиков э, прочитать стихотворение. Наверное, даже не надо включать, да? Здесь же микрофон, он, он, он пишет нормально. Да? Ну, лучше на самом деле... Включить? Ну да, будет. Мне кажется, будет намного громче. Это хорошо. <смех> лучше, когда громко, чем тихо. Студенты студентах и пожоры. И мир красивый ролик, Сусловные пароли и рупор и сигнал. Нимфетки пополняют свои сюжеты в сторис Маньяк открыл свой блог, ведет YouTube канал А в соцсетях привычно, посметно ставят лайки Искусный новый способ смышленной школоты Связаться с миром мертвых из скрепа Скажут байки, как можно за мгновение осуществить мечты Слепая популярность, как Кола или Сникерс. Волшебная есть связка потерянных ключей. Зловещая сегодня, как будто джипер-скриперс. Как будто потрошитель, как будто пеночен. А завтра не наступит, бывает мертвый тяжек. И отовсюду гелесть привычную несут. Промокшие ботинки, разбитый новый гаджет. Явление природы, жилище, секс и суп. Условности все это в далекой параллельной вселенной Всюду рыщут безликие тела Великим стать ты хочешь И быть все время первым Летящим и свободным, как быстрая стрела э! Мы это, блогеры? Стихи читаем иногда Иногда нет. О, командир, ты чего? Либо клади, либо отходи надо. Я думал, музыку послушать. Музыку. Подошел к нам музыку послушать. Смотрю гитара, блядь. Ну а а что? А, во-во, все. Отживешься, отживешь-то и нет тебя. В сером дыме, в небесной пене, Где когда-то и кончусь я, Словно в поле глухом видении, В зиму, как полевой цветок, Словно титры в уставшей ленте, Как из лампы последний ток, Выйдет весь, не увидит смерти, Посмотри же на небо, ну! Красота конфетик взорвется, Посмотри на свою страну, Что стоит много лет под солнцем, Посмотри, триумфалка вся, Вся гудит и стоит маяк, В черном взгляде покойный. Неся, подает он поэту знак и умеет нас ждать земля так свет солнца ждет в поле рожь так когда то и кончусь я как печаль как тоска как дождь слушай скажи это подписывайтесь на канал джека ставьте лайки комментарии представься как тебя зовут вы скажи привет Москва". меня зовут сергей валерьевич это самое на джеке этот самый канал. Подписывайтесь. Все будет хорошо, все будет отлично. Ставьте лайки, комментарии. Джека говорит, ставьте лайки, ставьте комментарии нахуй. Спасибо. Стих. Есть такая штука? Да, пишешь... Говори-говори. Стих. называется? Я хочу людей заплатить. Ага. Я не знаю, я сейчас прочитаю стих, вы сами можете придумать этому стиху название принципа. Студенты, хрипожоры, и мир красивый роликс, Условные пароли и рупора сигнал. Немфетки пополняют свои сюжеты в сторис. Маньяк открыл свой блог, ведет ютуб-канал. А в соцсетях привычно посмертно ставят лайки. Искусный новый способ смышленной школоты. Связаться с миром мертвых из склепа скажут байки, Как можно за мгновение осуществить мечты.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 Явление природы, жилище, секс и супер. Условности все это в далекой параллельной Вселенной, всюду рыщут безликие тела. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Но между тем и этим смотрящий стоящий небесный светофор и рухнувший шлагпаум из черепных коробок все светлое утащит. Наш виртуальный бог закинет нас всех. Бан. Особенности в чуждом, злость частные препоны, и дерево качнется, зима ударит в гонг, а осень подождет нас, весна настанет скоро, а лето будет солнцем большим играть в пинг-понг, и выцветшие трубы назойливые клещи, густые параллели растущих мумий слов, как словно из мешка на пол упали вещи. К таким вот проявлениям мир новый не готов: Убей в себе ребенка, стреляй из-за Автомата. И правду, только правду отчаянно говори Ты будешь пилороботом, коробкой автоматом Стареющим мешком, гниющий изнутри и связанные напрочь по кругу снова бегать Поэт и блогер каждый к известности бежит Все это отголоски внутри больного эго Зашитые карманы разорванной души Немыслимо, отчаянно, так хочется признания И наплевать, конечно, где именно и в чем Ведь каждый человек с собой лишь только знает занят В большой незримой кухне свои блины печет Тоже хороший, на злобу дня. На пати. Пайте, пайте. Только тут... толку-то что в ваших буквах? Стало ли лучше кому-то? Пришел просто съесть лазанью. Меня уж не любят в зале. Откуда приятель, мол, вылез? Лохматый или постриженный? Мобила, наверное, спищенный. Модный на джинсах вылез. Кому ты пришел тут читать? Ты слышишь? Ты мне не чита Ты встал просто в горле мне комом И пусть даже первый, блин, комом Ни Агния Львовна борто, Ни Бродского туфли Ни Блока Пальто Ты мусор, ты фишка, никто Да хоть Папа Карла хватит Я просто пришел на батик Ёма за меня Я в реабилитации, когда лежал, улечился от алкоголизма, я написал этот стих. У меня уже 4 года, кстати. Давай, да, Это по нафиг. Вот. Поэтому стих называется... Сейчас. С головы вылетел сейчас. Подкинь Ты Понравилось тебе творчество? Мне очень понравилось. Понравилось? Да. Ну, люди увидят просто твой добрый поступок вот да. и в YouTube, YouTube. Ну, конечно это же да уличная нет, это, романтика ребят, ребят я вам и... конечно поспонсирую но блин, это в денежном эквиваленте ну никак не я на... Сколько можешь ну, от, от души? Нет, сколько можешь от души? Мы не пьем. Сколько можешь от души? А мы сейчас говорим. это снимем. Можешь мы, просто. Мы говорим, осадка, люди увидят вся страна. Четыре. Четыре. Получается, не мне она почти четыре мне, мне, мне надо, надо вот... Вы ну, да. есть здесь рядом. И, о, а, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. То, что я сволочь, это однозначно. Ага. Называется «Политры чувств». «Политры чувств страшных, да нет же, все моих, моих». Мне не нужны советы ваши, не получается мой стих Замок на сердце в самом деле, но это вовсе есть замок А тело ходит еле-еле, а счастье это потолок А счастье даже есть в несчастье стул, моя ручка и стена Я думал, я ответов мастер, во всем, во всем моя вина Девчонки страшно одинокой, в дороге серой и сырой Бессердечности жестокой и в узколобости тупой Душа, нетронутая печка, а впереди кресты стоят, осталась только бесконечность, а с ней иллюзия моя. Я еще раз его прочитаю, его же просто там некоторые моменты неправильно прочитал еще раз. Ну, ты, в принципе, да, где-то вырежешь. А Пари предчувствия. ты что ли, блядь, сволота позорная? не Ну, он я понял, что он бессмертный.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 а с ней иллюзия моя. Спасибо. Наверное, вот это что ты играл, когда я пришел. Не понял. Тело вопреки, тело от руки, не переверни небо от реки. на порыске в каждом человеке учитель продолжается со своим ученики с жизнь я иду к духу с моей жизнью я искал любовь в дух даже дети будут лучше чем мы, лучше чем мы, лучше чем мы. Да меня не я не стану, я буду петь голосами, свои детей голосами Просто меня не стали, как у Голоса лети, не просто меня места, на куб на все везем, мы свое возьмем. пожалуйста людям что-то ну, какого-нибудь позитива добра пожелаю я я желаю короче всем никогда не сдаваться идти к своей цели к своей мечте никого не слушать вот, потому что очень много сейчас э, навязывается со всех сторон разных различных мнений э, которые не обусловлены на самом деле ничем вот, доверяйте своему сердцу и не слушайте телевизор. Но мир добра любви.